Рекламовое в IGTV по всему миру, ремиксы на ролики пользователей и функция Reels. Коротко о новом Instagram. Совсем скоро доступ к размещению этих объявлений получат избранные рекламодатели в Великобритании и Австралии. В течение года IGTV Ads будут запущены в других странах. В 2020-м Instagram начал тестировать рекламу IGTV в США. Создатели контента получают 55% дохода. Объявления в IGTV появляются, когда пользователи нажимают на ссылку для просмотра полной версии видео из превью в ленте. Максимальная длина ролика составляет 15 секунд. При этом в компании заверили, что объявления никогда не будут показываться вместе с ненадлежащим контентом. Так что брендам не о чем беспокоиться. Еще Instagram объявила о запуске новой функции Remix для Reels. Она позволит авторам контента создавать ремиксы для оригинальных роликов. Данная функция работает практически так же, как пользующаяся огромной популярностью дуэты в TikTok. Функция Remix включена по умолчанию для всех новых Reels, публикуемых из открытого аккаунта. Чтобы подключить эту функцию к более старым, нажмите на меню в виде трех точек и выберите Enable Remixing. Чтобы сделать ремикс из чужого видео, попросите автора сделать то же самое. Вы сможете выключить ремикс в любое время. Для всех через настройки, а для отдельных через меню в виде трех точек. Объяснили в Instagram. Если кто-то сделает ремикс на ролик пользователя, он получит оповещение в приложении. Ремикс уже запущен для iOS и Android. И не забывайте про конкурента коротких видео ТикТок функции Reels, нового формата Историй. Эта функция позволяет снимать и редактировать 30-секундные видео в Instagram. На видео можно накладывать различные эффекты и музыку, а также использовать в них оригинальные аудиодорожки. Instagram продолжает активную работу над функцией групповых трансляций. Instagram планирует запустить данную опцию в ближайшие недели. В групповых эфирах смогут принимать участие до 4 человек. Пару месяцев назад Инстаграм уже начал тестировать эту функцию в Индии. В пандемийном 2020 году интерес к прямым трансляциям значительно вырос. Люди стали искать способы оставаться на связи с родными и близкими в условиях карантина и ограничительных мер. В связи с этим Инстаграм заинтересован запустить новую опцию как можно скорее. При этом точная дата запуска пока неизвестна. Ставь лайк, подпишись на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!